приветствую вас дорогие друзья в этом видео мы с вами поговорим о первом новолуние в 2022 году это даст нам понимание в каком направлении двигаться ведь по новолунию очень хорошо планировать и начинать что-то новое и сейчас важно понимать в каком все-таки ключе стоит размышлять и фокусироваться. Не секрет, что в момент новолуния активным светилом является Луна, а на Луну важно опираться в процессе планирования своих задач для того, чтобы было развитие тех дел, которые мы начинаем или в которые активно направляем энергию. Вы, наверное, замечали, что новое дело может начинаться по-разному порою мы вкладываем во что-то очень огромное усилие но при этом постоянно будто бы кто-то какие-то палки в колеса нам вставляет но с другой стороны бывает так что порой любое начинание может развиваться очень легко будто бы нам в этом вот что-то помогает. И естественно, каждый из нас стремится, чтобы его начинание приносило максимальные плоды. И конечно, чтобы после этого не ходить как выжатый лимон, чтобы это дело не требовало чрезмерных затрат. И оказывается, для того, чтобы достичь такого результата, достаточно прислушиваться к лунным ритмам. И действовать в соответствии с ними. Особенно это, кстати, касается женщин. Женщины очень чувствительны к фазам Луны, к аспектам Луны. Поэтому это видео окажется для вас особенно полезным. И вот новый 2022 год начинается у нас прямо с новолуния. Кстати, новогоднюю ночь мы с вами встретили с ретроградной Венерой. И на моем канале есть отдельное и подробное, очень подробное, детальное видео на эту тему. Прям по датам, как лучше планировать свое время в этот период. Так что обязательно переходите и смотрите. Ну а в этом видео я расскажу вам о новолунии в Козероге, которая происходит вечером 2 января. В первую очередь важно понимать то, что любое новолуние, и это новолуние не исключение, сопровождается минимумом энергии поэтому я рекомендую вам посетить этот день отдыху релаксу и старайтесь не планировать огромное количество задач старайтесь разгружать не только тело но и голову в том числе какие же энергии принесет с собой новолуние в козероге Конечно, козерог – это знак, который обожает планирование, обожает все ставить на свои места. Поэтому очень хорошо действительно по данному новолунию планировать важные начинания, например, продажу или покупку недвижимости. Очень хорошо планировать какие-то дела, связанные с государственными органами и структурами. Если, например, вам нужно что-то оформить, либо запланировать визит к чиновнику. Это очень удачное время для того, чтобы планировать встречу со своим руководителем, обсуждать с ним тему вашего карьерного, профессионального роста и развития. Возможно, даже затронуть тему повышения уровня заработной платы. Это очень хорошее время для расчетов, для того, чтобы прям вот видеть картину общую, Куда вы тратите много энергии и ресурсов? Куда стоит направить свою энергию, свое внимание в новом году? Именно вот этот нюанс поможет вам ставить правильные цели и задачи. Лучше понимать, что происходит в вашей жизни, где есть перекос, где вы тратите слишком много, а где наоборот стоит добавить усердие для того чтобы получить лучший результат если вы сконцентрируетесь именно на деловой сфере то это однозначно принесет хорошие результаты в том числе и материальные кстати это отличное время для того чтобы использовать свои ресурсы для своего же продвижения особенно если у вас есть собственный бизнес либо вы фрилансер поговорим о здоровье во время Луны в Козероге, то есть это вот два с половиной дня, пока Луна находится в Козероге, но в принципе, так как в этом знаке новолуния, то отчасти это может даже на больший период времени распространяться. Важно обращать внимание на свое здоровье, особенно на кости. И важно в этом плане соблюдать осторожность, не перегружать свои кости, особенно колени. Так как есть риск в этот период получить перелом. Если вы на Новый год отправились в горы, то будьте аккуратнее. Но в целом, если говорить вот о теме Козерога, да, то она максимально вот подходит теме гор. Поэтому подсознательно многих может тянуть именно вот в такую горную местность. Но тем не менее важно соблюдать меры предосторожности. Именно в плане вашего здоровья. Кстати, Луна в Козероге ⁇ это идеальное время для того, чтобы уделить внимание своему позвоночнику. Если у вас есть, скажем так, хроническая проблема в этом плане, то вы можете заняться профилактикой. И, в принципе, это хороший период также и для обследования. Если вдруг это область сфера вашего организма вас беспокоит что касается внешнего вида если речь идет о стрижках то период когда луна на небе растущая идеально подходит для того чтобы состригать э, кончики волос для того чтобы э, слегка придавать новую форму вашей стрижке. но помним что все-таки в январе у нас венера ретроградная Поэтому данный период вряд ли подходит для прям кардинальных преобразований. Что касается еще темы красоты, то хочу сказать, что период Луны в Козероге, а также в принципе большая часть января, подходит для того, чтобы уделить внимание вашим волосам, ногтям, коже головы. Это хороший период для того, чтобы посещать массаж, в том числе и массаж головы. Это хорошее время для того, чтобы проводить процедуры, делать маски для волос. То, что помогает волосам выглядеть ухоженными и здоровыми. Что касается работы, то важно сказать, что в период Луны в Козероге, а также опять-таки большую часть января, многие могут задаваться вопросами, связанными с работой. Но в целом, хочу сказать, что это время не супер подходящее именно для смены работы. Это больше вот время, которое подходит для создания планов развития на том рабочем месте, на котором вы находитесь. Это хороший период для того, чтобы прописать вот прям свои действия и, соответственно, с пониманием это делать, то есть к чему эти действия приведут и каким образом вы сможете улучшить свое Положение на матери... на своем рабочем месте в том числе и материальное положение но вообще козерог любит ту работу которая требует долгосрочных таких вложений максимальной вашей организованности и большой концентрации на выбранной теме что касается друзей и семьи как новолуние влияет на эту сферу вашей жизни в первую очередь это очень подходящее время для того, чтобы проведать родственников старших по возрасту. Это ваши бабушки, дедушки, обязательно воспользуйтесь этим, тем более что праздники сейчас, им однозначно это будет очень приятно получить внимание от вас. Новолуние в Козероге, вы должны понимать, дает очень большое количество энергии на реализацию каких-то планов и задач, причем на долгосрочную реализацию и поэтому сейчас очень хорошо вот так взглядом окинуть весь год представить чего вы хотите достичь спланировать это прям расписать пошагово свои действия вот создать самому себе инструкцию это будет очень полезно козерог очень любит когда человек не только создает планы, но еще и готов трудиться над каждым пунктом. И поначалу мы можем сталкиваться с определенными трудностями и неудачами, но важно этот момент пройти, преодолеть, и тогда нас будет ожидать такой прочный фундамент в виде наших достижений, и уже на этом фундаменте можно будет наслаивать наши дальнейшие действия. Сам период новолуния очень подходит для сбора важной информации. В это время важно понимать, да, чего вы хотите, каким образом это можно достичь. Вы можете советоваться с кем-то, вы можете самостоятельно искать эту информацию. Но тем не менее уже к активным действиям или хотя бы, ну, скажем так, к последовательному решению поставленных задач лучше подходить через 2-3 дня после Новолуния. Итак, разберем аспекты Солнца и Луны в момент Новолуния. Это очень важная тема, которая подскажет нам дополнительные вот влияния, энергии, на что стоит обратить особое внимание и что даст свои плоды в будущем. Как вы знаете, новолуние это соединение Солнца и Луны. И вот конкретно в это новолуние Луна, соединяясь с Солнцем, делает еще тринг урану в тельце то есть по сути и солнце и луна делают этот аспект обязательно прислушивайтесь к своей интуиции в это время могут случаться инсайты то есть будет приходить прям такое понимание что именно вам нужно делать на что именно нужно обратить свое внимание на чем сфокусироваться в целом это время нестандартных решений неординарных идей поэтому в принципе, то, что может вам в этот период приходить в голову, может вас удивлять и может даже заставить усомниться в том, адекватна ли эта идея или она в принципе вам подходит. Но я бы советовала не сбрасывать со счетов эти мысли, эти идеи, обязательно все записывайте и стоит все-таки это воспринимать всерьез. Уран это планета анализа. Поэтому очень хорошо в этот период заниматься именно анализированием тех ситуаций, которые сложились у вас в личной жизни, на работе, в финансовой сфере вашей жизни. И Уран дает возможность в процессе анализа найти нестандартный способ решить ту проблему, ту ситуацию, которая вас волнует. Ну и плюс, конечно же, Уран это планета будущего, и в этот период действительно появляется такая дальневидность, когда хочется делать то, что даст свои результаты в будущем. Хочется э, уделять свое внимание тем темам, которые будут полезны не один месяц и не полгода, а намного больше. Ну что ж, дорогие друзья, планируйте свой 2022 год в соответствии с рекомендациями, и в соответствии с движением Луны, с планетами и их подсказками. И тогда вашим планам обязательно суждено сбыться. Ну а я желаю вам удачи в ваших делах и начинаниях. И конечно же буду давать на протяжении этого года важные подсказки, которые помогут вам ориентироваться в происходящем. До скорых новых встреч. Всем пока-пока.